Подлинность – это глагол. Все, что красиво в жизни – глаголы несуществительны. Истина – глагол несуществительны. Любовь – несуществительная. Это глагол. Это когда любит. Это процесс. Подлинность – одна из величайших ценностей жизни. С ней ничто не сравнимо. В старой терминологии подлинность также называлась истиной. В новой терминологии она называется подлинностью, что лучше истины. Потому что, когда мы говорим об истине, кажется, будто это какой-то предмет, какое-то явление, которое нужно найти. Истина больше похожа на существительное. Но подлинность – это клокол. Это не предмет, который где-то лежит и ждет, пока вы его найдете. Вы должны быть подлинны только тогда будет подлинность. Ее нельзя найти, ее нужно постоянно воссоздавать, оставаясь подлинным, верным себе. Это динамический процесс. Пусть это как можно глубже проникнет в вас. Все, что красиво в жизни – глаголы несуществительные. Истина глагол несуществительный. Язык создает заблуждение. Любовь несуществительная – это глагол. Любовь – это когда любит, это процесс. Когда вы любите, только тогда есть любовь. Когда вы не любите, любви нет. Любовь существует только в динамике. Доверие – глагол несуществительное. Когда вы доверяете, есть доверие. Доверие – это когда доверяют. Любовь – это когда любят. Истина – это когда человек истинен, верен себе.